Хочу поблагодарить Иванова Дмитрия, директора Агентства недвижимости ⁇ Новая квартира ⁇ в городе Саратове. Дело в том, что у нас возникла очень спорная ситуация по продаже наследственной недвижимости, расположенной в другом городе. А претендовали шесть человек, и, конечно же, возникли весьма спорные ситуации, Благодаря профессиональной консультации и очень мягкому человечному подходу Дмитрия все вопросы были успешно разрешены. Я очень советую вам обратиться за помощью именно к Иванову Дмитрию.